Всем привет, с вами Суги. добро пожаловать на мой канал. Это у нас вторая часть по игре Death Forest. В прошлой серии мы остановились на том, что мы сходили с вами в пещеры. В пещере у нас было очень долгое путешествие. Мы нашли с вами ключ-карту, э, ребризер и альпинистский крюк, Кламбик X. И в прошлой серии я сказал, что мы около кратера построим дом, скорее всего. Поэтому давайте скорее выберемся из этой гремонной пещеры. Кто не видел прошлую серию, обязательно посмотрите. Э -э давайте выберемся из этой пещеры. Кстати, вот соберем вот монеточки. Выберемся из пещеры. И тогда уже пойдемте построим наше мини убежище. Вот и выбрались мы на поверхность. Уже, как обычно, темно. В прошлой серии мы тоже первый раз из пещеры выбрались. И первый раз было темно. И встречал у нас вот этот крик. Непонятно, что это за крик, но ладно. И давайте тогда отправляться как можно ближе к кратеру. Желательно, конечно, было бы засоветь где-нибудь, но... Знаете, я вот здесь такой гуще не вижу вот таких особых возможностей у нас затмение вот почему у нас так темно Видите? замечательно уже рассвет и я думаю что нам в принципе не нужно ночевать еды с водой у нас практически не осталось это не самая приятная новость но и не тоже неплохая потому что мы нашли какое-то менее убежище и может быть здесь мы найдем что-нибудь поесть нашли канистру попить Замечательно. Все разлетелось, правда. Замечательно, мы нашли еще и динамит. Зато будем знать, что у нас здесь как бы есть маленький такой запасик соды. Только мне не нравится, что коробочки разлетаются, но я думаю, это не смертельно. Наверное, минут 15 уже бегал. И вот, наконец, я нашел этот чертов кр э кратер. Так, когда мы будем э прыгать, то нам нужно вот где-то вот отсюда взять и куда в центр постить. Давайте вот здесь как раз таки рядом и построим наш э кабин. Домик. Вот так вот, чтобы красивый вид встречать. Так, плохо ротейтнул. Замечательно. Значит, так, теперь осталось деревья срубить. Так. Раз, два. Фига себе, олень напугал. У нас же бензопила есть, что я парюсь. Хорошо, мы сделали наш домик. Или временное место перерыва. Засынемся, на всех случаях, потому что я уже забыл, засовелся или нет. Мы не будем э -э, здесь ничего делать. В принципе, мы будем еще построить домик и на этом зайдемся. Так, теперь нужно бы посмотреть, куда мы сейчас прыгать будем. Нам нужно вот в тот центр, скорее всего. И прыгнем. Нет, не допрыгиваем. Значит, можно перезапускать. Э -э, давайте тогда попробуем как-нибудь спуститься. Э -э, нам бы желательно, конечно, в ту -э -э -э щель, но я думаю, мы здесь... Давайте как-то найдем способ спуститься. Так, э, по-моему, это было неудачно де делать с той части кратера домик. Поэтому сейчас было бы замечательно обойтись каким-нибудь бюджетным маленьким домиком. Так, замечательно, мы еще даже две лишние доски. Э, в общем, давайте сохраняемся. И получается, давайте как-то вот, вот так вот аккуратненько. Так, не неприятно, неприятно замечательно Ха, с первого раза как то нам удалось спуститься в эту в эту часть которая нам нужно было здесь краски вроде и можно заселиться так э, здесь вот у нас много всего медикаменты замечательно значит э, палок много думаю нам все же сюда потому что скорее всего из той части мы приходим давайте глянем на все пожарные. я вот помню что какие-то двух пещер у нас где-то рядом здесь были. пала вот эти да про что я и говорил. Так, засеивились. Замечательно. Засеивились. И все, можно возвращаться, в принципе, обратно. Все, можно проводить Давайте дальше попробуем так вот проскользить. Так, здесь хорошо спустились. Так, у нас там вертолет упавший. Хорошо. Все, хорошо. Только там у нас ждет неприятный, по-моему, сюрпризик. Пока что он не виднеется на горизонте. Так, аккуратно. Uh, сразу хилимся Все, замечательно, мы спустились В принципе, первый способ у нас болеянивать, чтобы удачнее Ну-ка, видите, у нас на вторых способах все было замечательно Так, что у нас здесь? У нас здесь наш... Так, значит, надеваем ребризер Так, неприятно вышло Залазим И идем внутрь, под воду Замечательно Смотрите, мы с вами только что пропустили самый неприятный момент Это наши вот эти жирные черти Так, вот наш выход Замечательно, мы, если не ошибаюсь, на правильном путь Значит, это может снять здесь у нас начинается всякая вот эта дичь Всякие рисуночки Так, нас встречает здесь э, группа аборигенов С масками, кстати Опа С масками встречают, кстати Необычно необычным а, Знаете, можно было бы, конечно, сделать... Верчатку, но я думаю, на вот этих бездаре мы не будем играть. Ладно, у нас времени нет на этот костер, и нет времени церемониться с этими ...аборигенами Поэтому... Так, что у нас здесь? Здесь бы спуститься бы аккуратно, но мы не тратим время на это. Потому что это слишком скучно А вот, вот это уже необходимо Так Первый свет, который мы увидим в этой пещере Зажигалочки Точнее, свечи Так, нас встречают Все, в принципе, как всегда Так, первым все, все, нашел я Лучше. Лучше. Лучше. Лучше. Лучше. Лучше. Вот да. да, все правильно Нам сюда они должны за мной бежать, получается, да, все, они уходят И это у нас вход в нашу Сахару Откроется у нас ворота а, Думаю, вот эти штучки мы тоже чуть чуть пособираем Я думаю, это не, не особо, конечно, важно, но чуть чуть пособираем И сюда, может быть, можно будет купить медикамент Так Давайте сделаем сразу лук Так, это одно Так, не помню, что нам нужно все, цвет лук сеоли. Нет, это рогатку мы сегодня. А получается, если мы сиоли рогатку скотчем, то значит лук будет делаться с похожего материала, только веревка. Замечательно. Наверх, не тратим времени на какую-то брехню. Нам бы поскорее добраться до комнаты нашей Меган. Вот, короткий, те автоматы, про которые я говорил. Но пока что нам ничего не нужно. Так, это та самая неприятная комната. Сейчас мы будем идти с вами, и будет у нас рукастый здесь. Вот это комната. Замечательно пошли. Попьем соды. Топовый мусор нас встречает. А Золотая ключ, карта с ним падает. Все-таки, получается, мы собрали ему игрушку Несмотря на весь сюжет замечательно а, можно здесь конечно вот рисуночкой забрать здесь не ошибаюсь нет десерушек не забрать вот это как раз-таки тот тот э, главный герой или второстепенный который в самом начале украл нашего ребенка из-за которого все началось и почему у нас вообще мы здесь находимся вот daddy dad это Мэган убил ее. сейчас вы увидите ее. мне кажется не очень приятной форме в общем Затащила на его карандашами Вот она, Меган Вот такая девочка, Я запомните И сейчас вы увидите, если вы никогда не видели Ее в, той, в том облике, в котором она при... превратилась И вот наш ребенок Деточка Оп Битва. Вот наша битва и начинается. Я, наверное, буду очень тихим на этом фоне, неплохо, ух ты, нифига себе, так убила. Ну, это ничего страшного. Миссия рассчитана на это, поэтому будем спавниться рядом с этой локацией, как видите. Самое проблемное, что мы будем с таким количеством хп. Убил. Походу убил. Походу она там завалилась. Все. Все. Это замечательно, неприятненько вышло, но давайте тогда придется добежать как можно быстрее, и тогда завершим до конца чертовой миссию. Итак, я вернулся в эту точку с нашим финальным боссом, я уже вот ее взял, это было нудно, скучно и долго, поэтому я вчера вот записывал как бы первую часть, точнее вот вторую, которую вы увидите потом, Точнее, вот то, что я сейчас говорю, это будет во второй части. Дело в том, что я на следующий день дописываю это видео, потому что, ну, я не выдержал. Мне пришлось из той пещеры выбираться, опять спускаться вниз по вот этим текстурам и приходить сюда, забирать толбанный труп. В общем, сейчас снесем наш труп, ставим его в ту штучку, которую надо. Вот, прыгать с ней можно неплохо. <къем> Бежим как можно скорее. Так, нам... Вот сюда... Вот мы получаем золотую карточку с сахаром. Не под не подошла у нас если кто не знает, потому что она мертвая, а нужен живой ребенок. Так что отправляемся на выход. Интересно, почему у нас все так мутно, если по факту мы же одели реблизер у нас глаза закрыты. Почему там все мутно так? Так, этот момент где камушки нужно вставлять? Так. Замечательно, даже вот. Череп поставили. Сколько же здесь труп всяких. Интересный факт. Так вот так интересно наблюдать ходить Вот нам вот сюда. А, так, что у нас здесь? Здесь вроде уже аборигенов не должно быть. Потому что, ну, вообще, во-первых, как они сюда попадут. Сейчас, мне кажется, только умные люди попадут. Которые бы вот там как раз дрались, друг друга поубивали. Очень умные. Так, вот продолжение нашел лаборатории. Замечательно. Бушки Вот, это последний лифт, получается Так, поехали Так, замечательно, мы забрались В нашу лабораторию Точнее, в верхушку я, я даже не знаю, зачем вообще вот это построено как оно построено, почему оно невидимое Если по факту мы посмотрим снизу туда Оно невидимое здесь Но вот видите, это наш артефакт Который и позволяет нам Сносить самолет, что и произошло В самом начале игры, когда мы упали с самолета. И у нас сейчас выбор дается. Сносим либо мы самолет, либо мы сейчас спускаемся по лифту и продолжаем игру. Но, я думаю, что... Вот, видите, мы это отключаем артефакт, чтобы его больше никто не активировал. Или же мы просто сносим самолет. Но я думаю, мы снесем самолет, потому что по концепции игры так все и задумано было. Но у нас не было этого star, author, and real-life plane crash survivor. Here, talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Nice to meet you, man. <laughs> Tale of survival and adventure with a plane crash. Look, you can sit on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the yes? axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Well, come on, everyone. on over. Watch your step now. I got my axe. Please do you hold the thing? Oh, uh oh like this? Here we go. He okay? Ну вот и все, получается это конец нашей игры, The Forest. Благодарю всех вас за просмотр, получается в следующий раз в подобной игре мы встретимся в Suns of the Forest, которая выйдет скорее всего в феврале, может быть позже, раньше нас точно дата неизвестна. Благодарю всех за просмотр, всем удачи и всем пока.